тренеров которые ведут практику у них очень часто бывает замыленный глаз бывает сложность в разном вариантности их проведения тренингов и так далее и так далее при этом сам человек очень часто не может объективно оценить насколько у него такие уже вещи происходят. И ну, вот на таком тренинге, когда тебе показывают, рассказывают а, многовариантность а, по сути одних и тех же вещей, которые ты и так уже делаешь, но а, с другой стороны взглянув на это или даже немножко какие-то небольшие изменения, которые а, дополняют или позволяют а, тренинг изменить, изменить динамику, изменить э, некую сим, символизм, идеологию и так далее, и так далее. Вот здесь это очень ценно, как раз, э, ну, во-первых, большое количество э, тренеров и практик, это очень ценно и очень важно как раз для того, чтобы не э, утопать вот в однообразии, собственно, для того, чтобы развиваться. И, собственно, это и есть э, развитие для любого тренера.